Так, запись я включил, поэтому смотрите. Сегодня будем общаться просто на тему, кого какие волнуют по крипте, около крипты. Если есть вопросы, вы нам с Гошей можете вопросы задавать, мы будем просто вам отвечать. Обыкновенное, простое общение. Ничего измудренного, ничего сверхъестественного. Есть вопросы какие-то по трейдингу, ответим будущее прошлое ответим точки хода точки выхода в сделке не даем вот и все первое что хочу сказать мы с Гошей вот решили сделать вот такой голосовой стрим для всех кому вообще это интересно что мы хотели сегодня донести до народа первое это фома мы видим, что у народа появилась фома, и народ этим болеет. Мы пообщались сейчас за чатом и решили, что надо народу рассказать по психологии рынка. Психология рынка очень простая. Любой фом возникает только на одном чувстве у человека – это жадность. Гасите в себе жадность. И неважно, в какую сторону падает рынок, растет рынок, гасите жадность. По поводу того, что не успел кто-то купить монеты, кто-то не успел войти в сделку. Или вышел рано, или наоборот, поздно вышел. И начинаются вот эти геморройные проблемы у каждого человека. Гасите в себе фома. Рынок всегда даст зайти еще раз повторно. Всегда. И уже не первый рынок, и не первые сделки. Поэтому, знаете, рынок всегда даст зайти. И свое вы заработаете. Это первое. Второе. По поводу жадности. Убирайте в себе жадность. Объясню, в чем жадность заключается. Допустим, у вас есть какая-то сумма денег. Вы хотите на этой сумме заработать. Если вы пришли сюда заработать 100-500 миллионов иксов, желание чудесное, но соизмеряйте свои возможности с тем, что на, на рынке происходит. Если вы уже в сделке и уже заработали, 10, 15, 20, 30, 50, 100%. Закрывайте сделку. Если вы уверены в том, что дальше рынок пойдет, закройте часть, ту, которую вы можете точно засунуть в карман. Один из моих ну, знакомых трейдеров, очень серьезный трейдер, он м, рассчитывает все точки входа, точки выхода себе. Но при этом он делает одну очень интересную вещь. Я с вами поделюсь. Он делает так. Если он зарабатывает на сделке, вот сделка идет по его э, расчету. И он видит, что он может забрать 50% прибыли, он ее забирает. Я однажды спросил его, почему ты это делаешь? А он мне ответил, так я уже 50% заработал. Даже если рынок сейчас развернется и уйдет против меня, я просто закрою оставшуюся сделку. Но я 50% уже прибыли уже все в карман положил что такое 50 процентов сделки э, прибыли со сделки но вы посмотрите банки сколько они дают 5 7 10 процентов сколько они у вас с вас кредитной карты с 3 года 15 20 30 процентов так вот если вы в сделке уже ну закрывайте ее хотя бы частично забирайте себе на карман э, те деньги которые вы с рынка забрали и положили себе в карман вы можете это использовать на то, чтобы вывести в реальный сектор. Потратить там где-то для семьи. Отложить эти деньги. Или уже купить что-то другое на рынке. Но это то, что даст вам заработать в будущем. И это сохранит ваши деньги. Потому что сделка может очень быстро развернуться. Вы это все сами видите. Особенно те, кто давно торгует. Видите, что сделка может развернуться против вас. И вы будете от плюса в минусе уже сидеть. И, и это, думать, блин, ну как так? Вот была возможность, а я не закрыл. Кстати, это касается и того, когда вы в минусовых сделках. Вот вы уходите в минусовую сделку и думаете, я еще немножко постою. Я еще немножко э, буду в сделке. И вот чуть-чуть еще вот-вот, и она развернется, и я буду в прибыли. А никак не разворачивается рынок, и уходит еще больше минус. Поэтому э, сделайте для себя усилия, главное. Рассчитывайте свои возможности, свои силы. Есть возможность закрывать сделку – закрывайте. Не плодите убыток. Кстати, по поводу того, как вот у меня человек говорит, как я бываю в убытке. То же самое у него происходит. Если сделка, например, вот он на предыдущей сделке заработал, я образно говорю, это не, не вот факт. Вот он, допустим, заработал предыдущей сделки 100 долларов и открывает новую сделку, и сделка пошла против него. Когда он сделки свои закрывает, он же точно такой жадный, как и все. Но он мне однажды сказал, я с предыдущей сделки заработал 100, 100 долларов. Я буду закрывать 50% опять же, потому что 50% я уже заработал. И он закрывает просто нещадно. И просто и все и закрыл и забыл. И он также себе говорит, не хочу я плодить себе эти убытки. Я же уже заработал, зачем я буду себе убыток работать? У него есть, конечно, стопы, но есть сделки, в которых, да, действительно, там стоит чуть-чуть подождать. В эти сделки тоже видите. Поэтому гасите в себе фому. Сейчас вот фома вам будет мешать. Потому что то, что сейчас дальше будет происходить на рынке, это будет, э, скажем так, э, трепка нервов. Будут трепать нервы очень сильно. Вот, в принципе, что я хотел сказать именно по фому. Гош, есть что добавить? Слушай, я сразу, вот сейчас говорю, я вспоминал, наверное, года четыре назад, даже больше, наверное, лет пять назад. Вот прям поэтапно все дело с точно сюда, наоборот, все, что ты сказал. Я сейчас думаю, со временем, наверное, людям можно говорить сколько угодно, но каждый так или иначе придет к этому сам. А многократные ошибки а, по-другому на рынке невозможно, сколько не говори, сколько не делай, неважно. В любом случае, нужно через это пройти. Я думаю, что это касается всех. Не исключение и опытных людей, которые торгуют там, не знаю, половину своей жизни или всю свою жизнь, или тех, кто торгует там несколько лет, так или иначе бороться с психологией, ну, именно соблюдать психологию рынка – это самый сложный момент. Недавно мне позвонил один человек, он чеченец по национальности, один из хороших моих знакомых, и говорит, слушай, у меня тут один товарищ, тоже чеченец, он учит значит, трейдингу. А вот, я хотел с тобой, говорит, Гош, стоит мне у него пройти обучение. Я говорю, а чем тебе это обучение привлекает? Он говорит, ну, знаешь, он, говорит, не просто, говорит, обучает, я у него, говорит, обучался, говорит, торговле, ну, как покупать, продавать криптовалюту, как открывать вот, счет на бирже, таким элементарным вещам. А сейчас, говорит, хочу научиться трейдингу именно с точки зрения того, что я могу позволить себе в любой точке мира зарабатывать деньги. Я говорю, и? Он говорит, ну, там подход, говорит, у него более интересный, чем у всех остальных, потому что он э, подходит к, к психологии с точки зрения правильного поведения. Я говорю, а в чем правильное поведение? Ну, говорит, ты знаешь, говорит, в криптовалюте же, говорит, очень много обмана. Типа нельзя обманывать людей, нельзя давать под проценты деньги, чтобы я нигде не ошибся, потому что ну, это как бы не позволяет мне религии, да, там, более глубокой вере. Вот, поэтому я хочу там пройти обучение. И первое, что я ему сказал, я ему говорю, слушай, ты в первую очередь ну, начать проходить у него обучение, говорю, ты прочитай очень много подробной разной информации из открытых источников, особенно бесплатной, потому что там обучение платное, так или иначе, там, ну, человек потратил какое-то время или потратит, ему нужно будет это компенсировать. вот Я говорю, ты прочитай, посмотри, Я говорю для тебя о, самым сложным там будет не тому, что он тебя научит, как покупать, как продавать, там, какой то свои особенности технического анализа или там, фундаментального подхода, неважно. Ты почитай, что касается психологии, достаточно ли тебе будет сил справиться с самим собой для того, чтобы не совершать ошибки. Это множество страхов, не только страх ФОМО, а это страх открытия сделки, страх большой суммы. При этом этот порог может быть абсолютно разный. Для кого-то 1000 долларов большая сумма, а для кого-то 100 долларов уже большая сумма. Соответственно, там может быть множество других страхов, связанных с тем, что... Ты просто раньше времени закроешь сделку, или зайдешь не там, где надо, или начнешь нервничать, психовать, выйдешь из сделки раньше времени. То есть э, тебе в любом случае нужно поработать с самим собой. Он мне сказал, я говорит, перезвоню тебе на следующий день, вот более подробно мне расскажешь. И вот до сих пор не перезвонил. Вот, у меня такое ощущение, что он не пошел туда учиться, а пошел для начала э, получать эти знания из открытых источников. Там вот, меня спрашивают, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы начать понимать рынок. Я говорю, соберите как можно больше информации. Чем больше информации вы соберете, неважно, платная она или бесплатная, тем лучше будет вам в последующем начать именно практику. Потому что без вот, самосознания того, как ты подойдешь к рынку и как ты будешь его воспринимать, с этим будет связана вся твоя дальнейшая работа. Я для себя выбрал абсолютно простой подход. Для меня трейдинг – это что-то сродни своего маленького бизнеса. Я к нему подхожу именно так. Причем для этого прошло очень ну, много времени, прежде чем я стал это так делать. И э, кто там на канале давно, э, те знают, что я всегда говорю первую. Первая фраза – это не защита убытка, э, стопы там или так далее. Это защита прибыли. Сколько мне рынок дает, я всегда выхожу с рынка, я не ниже 50%, там неважно сколько. Я вижу по графику, что я взял то, что мне нужно. Вот просто появился зеленый счет, я фиксирую при, прибыль. То есть это как рыбалка. Ты же, закидывая удочку с наживкой в озеро, когда тебе рыба туда прилепилась на этот крючок, ты же не ждешь, пока туда вторая прилепится. Да хотелось бы, да если, с... если честно. Хотелось бы, но так не получается. Ты оставишь рыбу там, ее либо сожрут, либо она сорвется с крючка. Вот рынок выглядит точно так же. Поэтому если тебе дало, забирай. Забирай отходи. Причем я стараюсь не торговать каждый день. Хотя у меня интрадей стратегия. Я начинал с... Несколько дней, недель там держал позицию, даже месяц держал позицию. Вот моя психология мне не позволяет это делать. То есть э, у меня всегда получалось плохо. И первый слитый депозит был именно так, и второй, и третий даже был так. Как только перешел на торговлю в течение дня, не отходя от экрана, ситуация резко поменялась. Это первое, и ситуация резко поменялась. Кстати, вот эта дискуссия шла в твоем канале, можем ее продолжить. Тут многие задавались вопросом о том, для чего делать. Кого-то чему-то учить. Когда ты кого-то чему-то учишь, ты учишься сам. Это первое. И второе, если ты чему-то научился, чашка всегда не может быть полной. Если ты оставишь воду в чаше, она стухнет. Тебе нужно отдавать. Как только появился канал, чем больше я стал отдавать, тем лучше стало у меня получаться. Не знаю, почему это связано с чем и как. Вот это связано именно так. Чем больше ты отдаешь максимально, тем больше у тебя приходит в обратную сторону. Это работает именно так. Не знаю. Как? И с чем это связано? С какой энергией? Не могу с этим поспорить или сказать. Слушай, а ты сейчас делаешь проект по-моему по обучению? Да нет, у меня по обучению было давно, мне на канале много говорили, я сделал, потратил месяца 4, наверное, записал часов 6 видео. Максимум, где я его показал, один раз рассказал ребятам и повесил в закрепах. То есть я его никак не продвигал, смысла никакого нет. А, ну, а ты можешь это сейчас и... в общий чат еще раз, пока вот мы разговариваем, в общий чат еще раз скинуть, потому что я смотрю, ребята новые к нам заходят сюда, к тебе в чат. И... Ну, основной проект нет, основной проект нет это просто обучение для тех, кто хочет научиться, но потратиться... не обучение пока, а сейчас про этот О, расскажешь, и... мне уже интересно. Чего у тебя там второй проект какой? А я сейчас расскажу. Вот он гораздо интереснее и сложнее обучения. Да вот что он. может здесь. быть интереснее обучения? Это... Слушай, интересно, интересно, я сейчас расскажу смысл. Очень много времени занимает канал, и сейчас у меня стало очень мало получаться. так Как мне это сделать? В чат же надо, да? Сейчас. В общий чат просто ссылочку сделай на старое сообщение. Ну, вот он, наверное. О, отлично вижу. Вот. Да, это просто я сделал то, что я делаю сам, из того, что научился, для новичков в основном потому что там очень много нагруженности по индикаторам. Смысл в том, чтобы было научить комбинировать разные инструменты, и в конце просто показаны стратегии, которые я использую более-менее сейчас. Они постоянно дорабатываются, я не успеваю там обновляться. Что-то 10-12, наверное, пришло, и ребят на, в этой части никак не рекламируются, то есть вот эта инфоистория неинтересна, потому что, ну, как бы соберешь ты 100 человек, у тебя будет 100 человек в чате, тебе нужно будет всем отвечать, всем помогать, Поэтому обучению у меня просто нет тупого времени даже видос запилить сейчас. Ну, реально, у меня там были видео там каждый день, сейчас раз в неделю, я не знаю, скоро будет, наверное, раз в месяц. Я не успеваю. Тут смысл в том, что когда ты торгуешь, мне нужно у экрана находиться, ну, я не знаю, наверное, часов 5-6, причем при этом получить информацию либо с телефона, либо откуда-то по своим индикаторам. Я торгую сайфером в основном. Мне очень нравится этот индикатор, но он один сам по себе не работает. Ему нужны дополнительные инструменты, в том числе кастомный, для того, чтобы подтверждать точку входа. Это делается на нескольких, на нескольких таймфреймах, соответственно. Если ты торгуешь интродей, это может быть, там, 2 часа, час, 15 минут, 5 минут и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что тебе нужно поймать определенный момент, определенных условий, значений, скажем так, индикатора, при которых ты считаешь, что вероятность наиболее... Лучшее в ту сторону, в которую ты хочешь зайти в позицию. Я, у меня очень много открытой торговли на канале можно посмотреть. Я вообще отношусь именно так, что я всегда стараюсь смотреть э, инфлюенсеров, которые показывают открытую торговлю. Поэтому наткнулся на криптофейсы, а потом на Гриню. И я имею в виду ютуберов. Вот. Остальных я просто не смотрю. Потому что можно часами там что-то рассказывать людям. А в конечном итоге они не видят, что ты торгуешь и, и как ты торгуешь. А, значит, и для того, чтобы это делать, тратится огромное количество времени. И мне в голову пришла мысль, случайно встретившись с программистом, с одним очень хорошим, я задал ему вопрос. Я говорю, есть язык PINE, язык программирования, соответственно, TradingView. Я говорю, там есть индикаторы, и их коды я могу достать своими там способами. Сможешь ли ты мне, грубо говоря, с китайского перевести там на абазинский, вот, с PINE перевести там на язык там Node.js на и написать для этого алгоритм, который позволит ловить эти точки входа автоматически, привязаться там, ну, для начала к байбиту. И вот мы стали это делать. То есть создали полностью переписанные индикаторы, полностью переписали market Cypher, оригинальный причем, переписали его на язык Node.js, переписали несколько кастомных индикаторов и стали пытаться научить алгоритм, ну, бота фактически, да, искать эти точки входа. И рынок сейчас давал нам уникальную возможность, это тратится на это много времени достаточно, потому что рынок видоизменяется, и показатели индикатора тоже. То есть там есть числовые значения, ведь э, любой индикатор – это, по сути, алгоритм с числовых значений. И тебе нужно научить э, алгоритм видеть так же, как видишь ты глазами. То есть я глазами могу зайти, а он не понимает, его нужно будет обучать. И когда рынок находится в медвежьей стадии, это уникально, потому что происходит нечасто. А, то есть, Поэтому сейчас обучали его на значит, медвежьем рынке, уйдем в боковую консолидацию, соответственно, в период накопления еще лучше, будем обучать там, ну и обучим его на бычке. И если получится, если он хотя бы так же, как и я, будет находить тот момент, который нужно, чтобы зайти, то вероятность того, что он совершит правильную сделку, достаточно высокая. Плюс ну, позиции входа. То есть сначала мы мучились 5 минут, потом поняли, что 5 минут не канает, 15 минут, выходили по 15 минут, поняли, что не канает, стали выходить по часу. Сейчас он в непрерывном режиме работает, собирает аналитику, дает мне, я при наличии времени, которого фактически ну, тупо не остается, стараюсь просто отследить график, мне вот нужен еще кто-то, что будет помогать, поэтому если есть ребята, кто есть, готов в этом поучаствовать. Чтобы просто отслеживать, что делал бот, что происходило в это время на графике, потому что боты научили видеть хайконеши, так как маркет сайфер заточен именно под этот график. То есть бот сначала смотрит хайконеши, потом смотрит все осцилляторы сайфера, потом смотрит еще несколько индикаторов и принимает решение на нескольких таймфреймах. Человек это сделать не может. При этом бот одновременно отслеживает 20 торговых пар, то есть из первой двадцатки. Но ну, вот смысл был сделать это. То есть и потом ну, дать возможность людям тоже заходить и использовать этот алгоритм, потому что это просто тупо удобно. А, смысл в том, что рынок торгуется ботами на 99%, ну и, соответственно, а, большинство из них, конечно, это там всякие арбитражные боты, как правило, а, трейдерских ботов, ну я не встречал, либо они сделаны очень просто, типа вот как на Байбите, там какой-то бот непонятный, там сам из него что-то там лепишь либо те боты, которые действительно созданы, хорошие, и получилось что-то из них создать, они в открытую просто не предоставляются. Они, как правило, находятся в управлении активами, но там, где сидят профессиональные трейдеры, сотрудники, которые используют ты для того, чтобы искать точки входа, чтобы это как помощник. Потому что человек не способен 20 пар отследить на нескольких часах, работая там, с шестью-семью индикаторами. Ну, это невозможно. Вот весь, весь проект вот, в двух словах. Смотри, это платформа будет или это будет отдельно что-то подключаемое куда-то? Сейчас это просто выложенный код на удаленном сервере иностранном. И он просто работает как код. Вход в него идет через браузерный домен. Не -не -не Нет, я имею в виду для конечного а, пользования а, проекта. А до конечного пользования пока я его делаю для себя, если честно. Изначально он делался чисто для себя, не для каких историй в дальнейшем, если что-то хорошее получится, и действительно он там, ну, грубо, тупо, если он из 10 сделок, 7 будет делать в профит, человек нужно будет нажать три кнопки, там есть возможность выбора плеча, там есть возможность выбора размера депозита для входа, соответственно, и есть возможность там сумму какую-то свою там положить себе, Это ты, то есть, грубо говоря, ты просто API-ключ вписываешь туда, и все, деньги находятся не в бота, а деньги находятся у биржи, бот просто торгует, я завел счет, и бот торгует моим, ну, другим аккаунтом просто, и все. А в дальнейшем, если будет что-то интересное, надо будет, наверное, делать платформу. Почему бы и нет? Я за то, чтобы все могли иметь возможность заработать. Почему нет? Ради бога. Деньжи еще тратишь? Ну, в основном сейчас они тратились только на, на вещи, связанные с получением э, исходных э, данных, основных индикаторов, потому что, ну, это закрытые индикаторы. То есть тот же самый, там, я использую Trendscore индикатор, он закрытый. То есть надо было получить его код. Платные, Соответственно... платные сервисы? Платные сервисы, да нет, там в основном сервер там, такой недорогой. Деньги будут тратиться сейчас, я думаю, что и программист у меня, это, ну, у меня есть свой бизнес, достаточно крупный сейчас. У, у моего товарища, кто занимается, кто, кто кодер, он просто фанатичный кодер, как я вот, фанатичный трейдер, он также фанатичный кодер. Он тоже я пытаюсь его поймать там в две недели раз, чтобы он сел за бот. То есть тупо деньги тратить придется, чтобы найти хорошего кодера и хорошего аналитика, способного ну, как к аналитическому мышлению, чтобы он мог просто на графике что-то находить. Либо это на свободных началах надо делать, либо за это надо платить. Поэтому проект, чтобы быстро развивался, только вот надо подходить с такой точки зрения. И все? Ну, ну, нет, там компания, да, он IT, у него it компания, он там оборудование поставляет там, на крупные предприятия. А я тут могу бот, ну, там, что там с нашим ботом? Он говорит, Господи, подожди, там, через неделю я что-то сделаю. Я говорю, допроси да свою компанию, нам бот. Ты что? Потом он мне пишет, ты где? Я говорю, я не могу, у меня там пять объектов сейчас идет, инженерка идет, я, я не могу, у меня там куча, куча дел. А он там говорит, нет, подожди, ты мне аналитику не дал. Я ему уже три недели не могу дать анализ за последний вот месяц, что происходило. То есть почему бот, например, пропустил сейчас сделки на, э, вот на последнем росте? Почему он пропускает? Что у нас в алгоритме не так? Надо взять кучу там талмут э, ежедневный, который присылается в файле. Угу. Ну, в текстовом файле все, что делал бот. Посмотреть, почему там э, значение false, false, false, там что true, что false, почему он не зашел, что ему там было недостаточно. <coughs> все это проанализировать у меня просто нет... Ну, нет времени, другое. Ну и, конечно, надо развивать, искать людей, нанимать, чтобы это было. Потому что интересно, я не уверен, что есть хотя бы один в мире бот, разве что у криптолица, который построен на Сайфере. Думаю, что такого нет. Слушай, ну, нанимать людей, я вот нанял на лю людей на свой проект, я уже денег столько вложил, что я уже думаю, блин, нафки вообще это начало, если честно. Ну да, поэтому, ну, как бы вот, когда обучение делал, я просто летом тупо сидел на даче, торговал и писал видосы. Написал 6 часов видео, смонтировал, их, 6 часов написал, потом сделал сайт, потом нанял человека, заплатил ему деньги, мне сделать сайт, запустил это все, и сказал, отвалите от меня, я больше никого учить не буду вам, пожалуйста, платить деньги, учитесь сами. Заходите в чат, спрашивайте. Потом, как я понял, пошел первый, второй, третий, пятый человек, начались вопросы, звонки по телефону, по, по телеграмму. Я такой, стоп. Больше я это не рекламирую. Потому что если мне будет звонить 20 человек, это одно. А если будет звонить там, 100 человек, я не в состоянии буду им ответить. То есть, ну, как бы, поэтому вот висит он и висит. И я его никак не рекламирую, ничего не делаю. Думаю, нафиг, нафиг. Я, нужно... я тебе скину этого бота, который искусственный интеллект, он отвечает на эти звонки, там петлю запишешь, и будет людей водить по петле. Нет, они же не так звонят, то есть там звонит, например, там пишет, Гоша, давай поговорить, слушай, а почему я не зашел, а почему моментум было такое значение, почему здесь, а тут я вот не зашел, а тут я раньше выскочил, там что-то пришлет, покажет, и, то есть это не, это не так, это может быть там, в течение дня там, 10 звонков с вопросами, что я сделал не так. То есть там все вроде бы просмотри там, три раза это видео, вроде все написано, там все значения даны, по которым ты должен найти, поймать их и зайти, все равно за сто 500 вопрос задается. Поэтому я тупо повесил его там, думаю, ну, жалко работу, пусть висит, а рекламировать никак не стал даже изначально. Ну, потратил я там 4 месяца, да и хрен с ним. Я говорю, чем ну, больше вот отдашь, тем это... лучше получишь. Я понял, а про этот вот проект, где у тебя там почитать на канале? Потому что не все ребята, вот мне сейчас мы с тобой разговариваем, мне вот в личку сейчас уже два сообщения пришло. Где у Гоши посмотреть да. этот проект, то, что он делает? То есть то, что мы говорим, видно, не все уже услышали и зашли только что. Так где а, там все это почитать, у тебя а, можно? а нигде он, я его нигде не анонсировал. Я что-то там потыкал, сделал какой-то сбор чего-то. Мне надо это, кстати, удалить нафиг. <coughs> вот. Это, я нигде это не, не, не сделал. У меня просто он не анонсирован никак. Я даже не знаю, как его анонсировать. Но ну, работает и работает. Я не знаю, как его анонсировать. Ну вот, читаю тебе дословное сообщение, мне сейчас прислал человек. Спроси, пожалуйста, у Гоши, где можно к нему устроиться в команду, раз, что конкретно он делает, почитать, как можно подписаться на его бота. Это вот я тебе прям читаю, то, что пишет человек. А нету, И... Нет, ты на, него, ты на него никак сейчас не подпишешься, тестит, а, грубо говоря, моя, мои стоят опишники, а тестит его кодер, ну, то есть он, он смотрит. У нас есть гитхаб, он просто его обновляет каждый раз. И Я когда обновляю стратегию, она в PDF-формате. Ну, условно, я не знаю, как Я, я могу экран показать. Да, где можно. Я... Там и, выбирай могу, видео показать. и внизу, и все, и покажу. Сейчас я открою и покажу. Как, как к нему подписаться? Никак не это. Никак не подписаться. Сейчас просто покажу, как это выглядит. Так, где это? Пока Гоша да. пишет вот Меня опять спрашивают а, по, по поводу записи Запись ведется Запись потом выложим на канал Скорее всего у Гоши Видео и звук там будет. Ну, может быть, видео не будет, будет звук. Но в любом случае выложим, не переживайте. Ну, как показать сейчас? Открываем. Внизу выбери видео расширить. Не, не, я вижу, я просто не могу понять, как мне здесь сейчас <связь> на экране. Он тут нет, я так не смогу. Сейчас надо будет файлик просто открыть, чтобы чтобы что то было понятно. Я хотел через этот показать, через браузер а не получается. Ну вот, например, я возьму там ну, вот эту. Надо явно менять ноутбук. Очень стал медленно что-то. Так, раскрыть, экран расшарить, да? Так. Ну, условно, вот, вот, вот так я делаю. Мы сейчас видим твою голову. Мою голову? Это не моя голова. Да. Ну, Джима видим. Джима, уберите видео. Так... А... Вот так он делается. Вот, то есть я рисую схему, как работает инструмент, рисую стратегии, рисую, как они работают, рисую лонги, шарты, рисую значение индикаторов. Какое бы должно быть значение, что зачем следует, как открывается. И эта логика прописывается вот в таком виде, как тех задания для программиста. Программист, в свою очередь, отписывает это, эту логику в код. Вот все. Я пишу, какие индикаторы я использую, что зачем идет, что должно быть во фронте, что должно быть в бэкэнде. Ну, фронт-энд, бэкенд, соответственно, и все. Дальше он, просто пишет, дальше он просто отписывает, и мы смотрим, как идет стратегия. Вот, например, long. Это один из старых файлов дальше, если это не работает, либо идет открытие, у него время выходит, либо не заходит в сделку, что-то у него не получается. Соответственно, мы дальше тестим и смотрим, почему. Потому что, когда ты работаешь как человек, и ты смотришь, например, на график цены, то у тебя это все выглядит по-другому. То есть я сейчас попытаюсь на графике это показать, чтобы было понятно. Когда ты смотришь на график, а, грубо говоря, в разных часах, то есть как это происходит в реальности. Биржа подает информацию каждую секунду. Ты можешь получать информацию там каждую секунду. Но а, свеча, на которую ты смотришь, она не сформирована. Например, ты смотришь на двухчасовой таймфрейм. Сейчас я отключу все свои прибомбасы, чтобы никому не мешало и не резало глаз. А, исключением вот этого. Ты смотришь на 2 часа, сейчас я покажу примерно, людям будет понятно вообще, как строятся такого рода алгоритмы. У тебя три разных графика, например, 6 часов, здесь у тебя условно может быть 2 часа, а здесь у тебя условно может быть час. А вот твоя свеча, которая сейчас происходит в данный момент. Свеча, которая на часе, то есть, соответственно, в двух часах, это две свечи. Каждая из этих свечей имеет свою подсвечу, потому что так можно идти до секунды. View позволяет э, на максимальной подписке ставить не минуты, а секунды. Соответственно, когда у тебя идет формирование свечи, в этот момент у тебя все индикаторы тоже перепрыгивают. Если ты поставишь вот здесь направляющий будешь ждать, значения индикаторов вот тут будут изменяться. Соответственно, нужно таким образом сделать еще умудриться, чтобы... Э, алгоритм прочитывал свечу уже сформированную соответственно на каком-то таймфрейме он предыдущую свечу смотрит то есть свеча начинает формироваться а он смотрит вот эту предыдущую и дальше смотрит значение которые вот здесь прописаны, например для сайфера он смотрит там желтая волна вива минус 5 плюс 5 определенное значение ты выставляешь для того чтобы он ее понимал то же самое ты делаешь на Двух часах, например, на шести. Но на двух часах а на шести ты не можешь оценивать предыдущую свечу, потому что если ты будешь делать это как предыдущую свечу, у тебя будет следующая вот это. А это здесь уже уплыло на несколько свечей вперед, потому что в шести часах у тебя, соответственно, шесть часовых свечей. Вот с этим мы столкнулись с трудностями. И вот аналитик, по сути, тот, кто нужен, он должен быть человек, который вот тупо смотрит, о, где были условия для входа, Ставить направляющую, как делаю я. Вот, например, вот здесь были условия для входа. Ну, условно, по моим показателям были условия. Он вот подвел, посмотрел, все значения числовые прочитал, были условия для входа. Дальше он смотрит, что происходило на следующем таймфрейме здесь, вот тут. Были ли здесь условия для входа? А, у меня разные эти что ли стоят? Да, сейчас, секунду. Поэтому он и не отдупляется. Контракт надо поставить. Вот, ты кинул направляющие, у тебя здесь она появилась такая же. И ты смотришь, какие условия у тебя были для входа здесь, там и, соответственно, на... В следующих часах здесь тоже надо поставить контракт. Вот. И вот так вот анализировать весь график, грубо говоря, постоянно. То есть вот отработал день, отработало два, ты видел, что в этот момент должна была быть точка входа. Например, вот был, была точка входа. Почему он не зашел? Какие показатели были отрицательные? Почему почему сменились условия рынка и почему они поменялись? Если бот зашел, то есть у меня были такие там одна сделка, вторая, третья сделка, он зарабатывает получать профит. Соответственно, я ставлю также направляющую и смотрю, что были за условия, при которых бот зашел. Значит, они совпали. Соответственно, если это ошибочная сделка, я должен в стратегии исключить ошибки. Если это положительная сделка, я должен ее подтвердить и искать следующий вариант такой же положительной сделки. Вот, собственно, вся работа. Ну и программист, который умеет работать хорошо с Node.js который разберется в коде, потому что код там достаточно сложный. Он сейчас пока не мультисервисный с точки зрения того, чтобы к нему можно было привязать там кучу доменов. Но это потом все облагораживается, переделывается. То есть поменять архитектуру не проблема. Главное в том, чтобы он правильно работал. То есть самое важное, что удалось сделать, это то, что о, переписать э, индикаторы Spine на, на, на Node.js и найти э, оригинальный исходник индикаторов Cypher, того же транскора некоторых кастомных индикаторов, соответственно, для того, чтобы ну, максимально создать условия наибольшей вероятности с точки зрения технического анализа. Понятно. Слушай, тогда вот самое простое, давай подобьем. То есть ты делаешь какого-то некоторого бота, правильно? Да, да, чтобы он делал то же самое, что делаю я. То есть ну, обыкновенный все, бот, который, который видел бы графики твоими глазами. Ну да, вот я выставил ему монеты. Вот они все у меня здесь отдельно в очереди. Я их специально выставил монеты, которыми я хочу, чтобы он торговал. Вот их здесь, там я не знаю, сколько тут штук. Штук 20. Он, соответственно, в каждую там каждые две секунды ищет условия по очереди на всех этих монетах. Я, как человек, это сделать не могу. Ты это делаешь для того, чтобы торговать пока только на Бабит или будут другие биржи? Сейчас разработан... Там же, чтобы сделать... Там логика в том, что каждая биржа имеет свой API, и, соответственно, этот API имеет определенные условия. Например, ByBit выдает, я не могу использовать 10-минутный таймфрейм. Тупо, потому что ByBit не дает 10-минутный таймфрейм. Он дает 15 минут, 5 минут, 30 минут, час, 6 часов, 2 часа. Ну, вот так условно. Другая есть, биржа имеет свои условия. Ты можешь... И будет несколько ботов. Нет. Потом в целях, то есть сначала обкатать его с точки зрения логики и стратегии, найти максимальный, максимальное количество вероятности положительных сделок, дальше обкатать максимально безопасное кредитное плечо для него, потому что сейчас бот торгует на стопроцентный депозит без кредитного плеча, потом будет стопроцентный депозит x2, потом x3, x5 и так далее, пока не будет найден оптимальный вариант. Наиболее это бот, это бот для фьючей, получается, не спотный? Это бот для, это бот для чего угодно. Ты можешь натянуть э, вот э, этот набор э, индикаторов, который стоит у меня, на что угодно. Неважно, он будет торговать одинаково, причем я не использую стоп-лосс. Я в принципе никогда не использую стоп-лосс. Это, конечно, дисклеймерный финансовый совет, но я терпеть не могу стоп-лосс. Ну, я, я очень к нему негативно отношусь. Почему? Потому что мне стоп-лосс благодаря сайферу не нужен. Есть, Какого если рода торгую... людей ищешь? Вот мне сейчас пишет человек, уже четыре сообщения подряд написал. Спроси Гоша, как к нему устроиться. Объясни, да как к тебе липу, устроиться. Да, вон, да личка есть, <laughs> да, да, да, личка есть. В личку напиши, поболтаем. Вон, Короче, все, кто, да, все, кто как услышал этот войс, переслушает его внимательно. Пишите Гоше в личку и договаривайтесь, если у вас есть возможности... Если вы это можете делать, ну, помочь чем-то, давайте обращайтесь к и он все скажет, что как надо. Ты этот потом проект как-то оформишь, или это будет просто бот и все, и, или это Слушай, будет потом, действительно потом, большим проектом? Да, да, потом есть мысли, потому что на самом деле есть там позиции с различными там платформами, крупными, в том числе американскими обменниками, там есть контакты с ними, с, с президентами, с вице-президентами всякими. Предложи это вариант, да. где будет... Да нет, американский обмен. с Байденом, слава богу, нет, он все равно забудет, ему еще даже расскажешь. Если, да, если интерес, ну, грубо говоря, для чего, что можно сделать с такой историей? С такой историей можно сделать единственное что, это найти компанию из, из нашей среды, я имею в виду из трейдинга, которая имеет аудиторию, то есть здесь смысл в аудитории. Если кто-то решит предоставить своей аудитории такой инструмент, он просто предоставляет и делает это в виде платформы. Биржу натянуть туда можно хоть 10 штук. То есть, грубо говоря, здесь просто переписывается структура, делается мультисервисной, и ты имеешь возможность туда прилепить биржу, прилепить еще хоть 20 индикаторов, если тебя не нужны. Но ну, просто загруженность с индикаторами тоже плохо. Бот тупо не будет входить в сделку. Я пробовал это делать. То есть чем больше различных показаний, бот, он, он ну, не находит точку входа. Поэтому остался оптимальный вариант из набора, которые который заходили в сделку. То есть, если сделка зашла и была профитной, соответственно, ты этот набор расставляешь. Дальше у тебя были негативные, соответственно, сделки. Те негативные сделки, которые были, ты смотришь, почему, и исключаешь то, что было. Почему я не использую стоп-лосс? В принципе, он есть на, сейчас в алгоритме, потому что здесь условия выхода поставлены таким образом, что сработает раньше выход из сделки, чем сработает стоп-лосс. То есть, грубо говоря, значение индикатора изменится в ту сторону, в которую нужно, и бот просто зафиксирует выход из сделки. Если связь оборвется, бот зайдет и продолжит поддерживать сделку. А вот Короче, если сработает стоп-лосс, да? Да, а то бот выключится вообще. Если я поставлю стоп-лосс, бот вырубится. У меня такие условия. Почему? Потому что я должен оценить, почему сработал стоп-лосс, где была совершена ошибка. И вот ну вот сейчас работа идет в этом роде. Если удастся это сделать, я просто избавлю себя от необходимости торчать перед графиками и еще избавлю кучу народа от этого. Потому что, ну, ну, трудно реально сидеть все время за графиком, трудно. Ну, в общем, это все, кто пытается там, помочь Гоше или сможет помочь Гоше, или есть какие-то мысли, пишите Гоше в личку, пишите в чат, общайтесь. И предоставляйте. Вот после этого видео и там этого голоса, то, что мы выложим в интернет, можете писать будете, там в YouTube канале или где там это выложим. Там вы сможете задавать вопросы и общаться дальше. Короче, я так понимаю, что тебе в любом случае помощь нужна будет и программистов, и людей, которые с головой. Да, с башкой способной, которые способны просто анализировать. Где Слушай, вы, а расскажи, ты что же что тоже дел, что ты что делаешь что-то МС. Я только вот пропустил по поводу веб-3. Я понял, что там социальная платформа да, какая-то. Вот про веб-3 я что-то про, про это произвел и да, ну, Я расскажу. Нет, это вообще не, не проблема. Я расскажу. Слушай, у меня все банально и очень просто. Я не хотел делать чат, вы это знаете. Я вам уже говорил, рассказывал. Вообще не хотел ни чат, ни канал, ни ютуба. Ничего не хотел. А потом понял, что надо людям тоже помогать. То нужно Особенно новичкам. Меня очень сильно задевает. Я являюсь админом в нескольких каналах и в нескольких чатах а, в открытых. Несколько у меня чатов каналов закрытые. Но я вижу, что у новичков гнобят ну, в открытую. То есть если вот, например, зайти там, в самый простой первый попавшийся чат, любой новичок, который говорит, я новичок, его тут же начинают хейтить. Мне это обидно. Потому что все мы были новички, всем на этот рынок приходили. И не только на этот, на разные, я уже давно да, на рынке. Я видел, как люди просто-напросто не просто разочаровываются, но начинают злиться. И переходят из разряда новичков разряд злых хейтеров, которые через три месяца общения в чатах начинают точно так же хамить всем подряд. Мне это задевает. Я поэтому сделал э, чат для тех, кого я могу пригласить, и чем-то поделиться начал приглашать еще помимо этого свой чат людей, которые с головой, которые действительно соображают, которые могут чему-то научить и могут сами научиться. Цель была только это, никакой другой цели не было. Я собрал чат, у меня люди общаются, у меня есть кто там развивается, есть люди, которые выросли практически с нуля. И э, я решил, что сделать. Мне очень, отлично, мне неудобно для того, чтобы найти информацию в интернете, приходится перелопачивать десяток разных сайтов. Находить на одном описании индикатора, на другом находить сам индикатор, на третьем находить какие-то графики, какие-то новости по разным сайтам. А уж про новостные вообще молчу. У меня вот есть свой канал, который с новостями идет. Мне очень вот хорошо, люди помогают, и там человек один помогает Хорошо. Мы эти новости находим, но находим новости какого плана, которые действительно стоят того, чтобы на них обратить внимание. Я считаю, что все, что постится в РУ-сегменте, это новости, перепечатанные посты с постов. Я иногда тоже пользуюсь, если действительно есть пост, который действительно заслуживает внимания, но в основном я ищу такие новости, которые могут повлиять на будущее в рынке или, например, человек не может принять решение, что помогало людям. И решил сделать такой вот сайт, чтобы все в кучу собрать. Что, ну, и индикаторы, и описание, и уроки точно так же. Потому что Ты же знаешь, у меня тоже так же куча уроков есть, которые я просто не выкладываю, не хочу. И боюсь я этого сначала делать. Но вот я сделал сайт. И решил, я туда один раз выложу и забуду. Слушай, ну это классно. Мне это классно. Да. Потом меня пригласили э, там в несколько э, еще э, зумов, несколько войсов, пригласили в несколько голосовых э, чатов. Было интервью два раза на это, на двух радио, э, интернет-радио. И э, на одном из войсов я сам попал на такую девочку, Крипто Настя. Если кто-то слышал... Mm -mm. И она, криптонастя, да, у нее вчера был день рождения, еще раз ее поздравляю, потому что я специально и скину это видео, чтобы она это послушала, посмотрела. Я ее везде начал хвалить. Эта девочка со своей подружкой, они пришли в так же, как и все новички. Но они поняли, что просто трейдинг купить-продать не совсем интересно. И они начали развивать направление соушел. То есть э в VIP-3 пространстве создавать некую группу единомышленников, где они могут развивать это все. И чуть быть больше, чем трейдинг. Я начал интересоваться, что они делают. Я зашел к ним на канал, подписан с ними, общаюсь. И мне стало очень интересно, как все это хозяйство начало развиваться. Я полез раз разбираться с VIP-3 и дошел до того, что. Простой vip 2 сайт, обыкновенно простой, мне делать не очень интересно стало. Причина вот какая. Есть еще у нас в Телеграме канал, который тоже называется vip 3 Есть там ребята они с невероятно огромной головой, которые развивают vip 3 проект. Я с ними пообщался, и они мне, как скажем, волшебный пендр ждали в развитии именно веб 3 проекта. Что это там будет? Это будет такой же сайт, но он будет находиться в VIP-3 про пространстве, где э, каждый человек, который будет приходить на сайт, будет при приносить что-то, нечто свое, если он подписан э, э, в VIP-3 соушу, если он где-то там присутствует, чтобы он смог, э, э, скажем так, э, либо учить кого-то, либо учиться, но при этом развивать пространство, то есть приводить других, то есть развивать вокруг себя пространство трейдеров. Я решил, что просто маленькие трейдеры или какие-то трейдеры на веб-2 не придут. Но ну, как можно монетизировать свои знания? Вот человек, например, действительно серьезный трейдер. Как он может продать свои знания, показать свои знания, обменяться своими знаниями? Для этого нужно именно веб-3 пространство. Если человеку понравится, что ему показывают, если человеку понравится то, что рассказывают, чему обучают, почему бы человеку не э, заплатить за это? Это не говорит о том, чтобы заплатить там миллионы или прочее. Да одну копейку, но человек уже понимает, что кому-то он уже приносит это все. То есть идет обыкновенная монетизация. Я поговорил с очень серьезными трейдерами, они сказали: сказали, делай, делай, мы придем, не проблема совершенно, мы готовы делиться знаниями. Потому что за бесплатно знание хорошие и не получишь. Вот ты, например, делаешь свой проект, ты не просто свои туда знания приносишь, ты приносишь туда свои деньги. Потому что ты платишь за программисту, ты оплачиваешь сервер, ты оплачиваешь сервисы, откуда берешь все эти данные. И да более я сто... того, я сам, я сам покупал знания, извини, Мастя, на секунду перебью. Дело в том, что когда ты покупаешь знания, ты по-другому относишься к этому, могу сказать, на 100% по себе. То есть покупал я и за 1000 долларов покупал Курсы, когда начинал только учиться, даже такие суммы были. И частные закрытые группы покупал, какие-то бестолковые, какие-то нет. Все это все равно пригодилось, даже от себя. И, и там, где я заплатил хотя бы там 100 долларов, я по-другому к этому относился. Потому что вот у меня бесплатно тоже было очень много, и в Телеграме. И вообще изначально я Телеграм делал для... Самое интересное, вот сегодня у тебя в чате... Прости, перебил, тогда расскажи, а я потом расскажу интересную мысль, не буду сейчас. Не, не, не, ты, ты расскажи, что потом опять не проигрываю. Значит, перебил. Была интересная мысль, для чего делают для чего трейдер или тот, кто увлекается трейдингом, я не считаю себя прям супер-гуру трейдером ни в коем случае. Я скорее бизнесмен в этой части, чем трейдер. Потому что к трейдингу, как я уже сказал, подхожу как к бизнесу. Для меня нет никакой разницы, это интернет-магазин купил-продал, или это ты торгуешь, купил-продал. Все это одно и то же. У меня есть по этому поводу целая философия. Вот. А что касается подхода именно к каналу, то изначально это вообще не было Ютубом. Я понятия не имел, как вообще с ним разбираться и что там монтировать, что там делать. Это был Телеграм-канал. Причем я тоже не знал, как им пользоваться. Я увидел, что там можно добавить всех своих знакомых. Я просто их тупо туда добавил, чтобы не нарушать свои стратегии. У меня был прикол такой, я публиковал в канале свою сделку, что купил, как купил, я ее покупал, потом, значит, несколько минут готовил пост, публиковал, потом, значит, когда закрывал там убыток или профит, и вот в телеграм-канале полистать, можно кучу этого всего найти, это конец прошлого года, когда это все начиналось. И, значит, для того, чтобы просто тупо не, не выглядеть идиотом среди тех, кто тебя посмотрит, хотя половина это были моих знакомые, которые никакого понятия не имеют ни о криптовалютах, ни о трейдерах. То есть это люди из списка контактов. Но ну, для меня это было важно, потому что если бы я как бы в тупую закрывал, то да, ну идиот, закрыл сделку плохо, неправильно зашел, значит учись, учись заново. Вот для этого был сделан изначально канал. Потом, когда появился YouTube, я уже стал видео публиковать свои сделки, вот открыл, вот зашел, здесь докупился, здесь закрылся в убыток, здесь закрылся значит, профит и так далее. Вот так вышел на, сначала на криптофейса который показывал свою эту историю. Еще одного трейдера видел, который показывал канал, но он так больше тоже за бизнес чисто увлек, увлек, увлекается. Иногда там что-то публикует. И так дошел до грин. Вот, собственно, весь канал развился именно, ну, развивался именно таким образом. Многие спрашивают, зачем трейдеру канал? Да он, знаешь, как сохраняет, если ты показываешь свои сделки, он в сто раз больше тебе дает дисциплины, общение с социумом в открытую, если ты не прячешься в плане своей торговли, чем если ты это делаешь один. Но для меня вот моя психология сработала именно так. Из стало получаться, на удивление просто. Я, по крайней мере, один из своих потерянных депозитов в большей степени отбил за, за, за время вот работы канала. Из первых самых, которых потерял, и мне не стыдно признаться, что я, естественно, резал лосей и достаточно крупных. Но как бы, без этого никак. А те, кто там mm -hmm. рассказывал, ну вот смотри, я в принципе, в принципе вот именно сам проект у меня и к этому и ведется, что если на мой вот этот проект, который я сейчас делаю, у меня работает команда, и если туда будут приходить серьезные трейдеры и показывать свои сделки, вот как в TradingQ, там же заходишь, там есть люди, которые показывают, делятся своими сделками, делятся своими знаниями, но чтобы на более серьезных трейдеров подписаться, там надо деньги платить, и немалые. И не только там есть и другие платформы, где это все происходит. А я решил вот сделать бесплатно, то есть чтобы всем было бесплатно. То есть если ты приходишь на сайт, ты выбираешь сам, что хочешь. Если ты хочешь обучаться, будешь обучаться. Хочешь общаться с серьезными трейдерами, получать информацию, сам выбираешь, с кем общаться, как общаться и так далее. Веб-3 okay. это позволяет делать. А как, ты, а как ты поддерживать будешь сервис без монетизации или реклама Веп, какая Нет, вы, причем, при чем здесь монетизация? Моя монетизация сейчас складывается только в том, что я вкладываю свои деньги. Я вот сейчас уже заплатил чуть больше да, рублей, я об этом А это... поддерживать тебе надо? Поддерживать, а, с поддержкой, С поддержкой там вот какая история происходит. Сам Веб3 позволяет монетизировать и донатировать сам проект. То есть если людям нравится, они будут это делать. Потому что если ты хочешь да, получить знания, понял. ты будешь это делать. Не будешь, не хочешь получать серьезные знания, хочешь получить все сам с нуля, то есть все шишки и грабли пройти, ты это делаешь. Здесь все будет в автоматическом режиме. Веб-3 это позволяет. Там не нужны администраторы веб-3. Там не нужны никакие условия. Дело в том, что веб-3 позволяет создать... Администрирование через э, условия работы самой платформы. То есть ты заранее создаешь все эти условия, и по этим условиям робот шпарит, и дальше все делает самостоятельно. Слушай, же... Офигенная вещь. Ну, Мне надо поизучать эту историю. Я потом зайду к тебе, обязательно все это поизучать. Да, я смотри, вот у меня периодически, вот у меня же ты же знаешь этот новостной канал, где там все новости я пощу. Там у меня есть это донатирование. У меня есть люди, которые туда уже попробовали. Не то, что попробовали. Они у меня уточняют, как это работает, еще чего-то. Хотят в этот проект входить тоже. Мне пишут. Есть люди, которые просто помогают, потому что понимают, для чего это нужно сделано. Ну, вот они там донат эти платят и все. Точно так же дальше вся платформа будет работать. Я себе деньги не оставляю, они мне не надо. Я достаточно обеспечен для того, чтобы биться головой там, и, и говорить, дать мне 100 рублей. Мне это не нужно. Это сейчас идет только для чего? Я плачу программистам. Я плачу э, за сервисы, потому что, например, если купить серьезного бота, сам ты понимаешь, что серьезные боты находятся только на серьезных торговых платформах, и э, ими пользуются не только биржи, но и там, серьезные брокеры и брокерские конторы. Мне приходится покупать это все хозяйство. Кусочки кода, но они денег стоят. Поэтому... Очень, очень дорого причем, очень дорого. Я много очень лет года, я не вот. смог найти себе ничего. Тебе не дают, если не это... Дорого, это, это, это на просто дорого. Что... Во-первых, еще и договориться не можешь. Не я дают, вот, не дают. Я вот сейчас mm. разговаривал с одной платформой, попросил их поделиться. Вот есть информация, которая идет, например, по... Ключам ну, API, как их можно привязать так, чтобы платформа работала. Дело в том, что мы же не просто делаем сайт, сделай его, там отвали. Мы хотим, чтобы он и дальше работал, а для этого приходится перерабатывать часть API по ключам, те, которые дают. Есть платформа, которые просто категорически сказали, нет, мы это не дадим. Они понимают, о чем идет речь, нет, не даем. И вот приходится находить смежные, находить то же самое. Все это денег стоит, это время убивает. Я большую часть времени еще трачу только на то, чтобы договариваться. Это просто рынок разговоров, как я их называю. И поэтому приходится в это все включаться и сделать. Я 10 раз пожалел, честно скажу, я 10 раз пожалел, что я в это ввязался. Но с другой стороны, мне это интереснее намного, чем показывать стрелка вверх вот сюда, здесь мы сейчас на 50 тысяч идем, а потом вот стрелка вниз, мы вот сейчас сюда на 10 тысяч пойдем. Мне это не интересно Мне интересно вот, заниматься проектом. Я хочу, чтобы обучались люди, я хочу, чтобы они находили там ответы на свои вопросы и чтобы это было в одном месте. Вот, например, тот же самый TradingView. Я оттуда очень много взял с трейдинг TradingView, очень много виджетов мы туда уже поставили. Есть виджеты, которые вроде бы недоступны, но как только начинаешь докапываться до кода, пишешь поддержки, они говорят, деньги платите, и все, и будет вам счастье. Платим, ну, деньги, пытаемся перерабатывать. А иногда, кстати, деньги платишь, а там фигня-фигня. И 10 раз жалеешь, что вообще связался. И поэтому вот, вот, в принципе, все, что о моем проекте. Я хочу, чтобы новички обучались. Я хочу, чтобы люди находили информацию в одном месте, я хочу, чтобы люди общались между собой, и именно только для этого я сделал. Вот, вот и все. Кто помогает, я этих людей знаю, вот у меня там есть закрытый канал, где я с трейдерами общаюсь, более-менее серьезными, там всего две 2500 человек нас, они периодически помогают. Кто-то знаниями, кто-то помогает финансово, но в основном мне помогают именно кодеры. Ребята хорошие. Кодеры – это на вид золота вообще. Кодер, ты, это... Вот ты знаешь, я столкнулся с тем, что каждый программист сам себе царь богу, бог. И я с этим вот действительно столкнулся, что потом приходится, как это называется, вытаскивать программные костыли. Мне пришел товарищ, который тоже имеется у него компании, свои программисты. и Он мне указывает периодически на ошибки, которые там присутствуют. Иногда видно, что ошибки дилетантские, а иногда видно, что пытаются сделать из мухи слона, и поэтому приходится каждый раз опять и с программистами спорить. Спорить с программистами очень тяжело. Я Это каждый да. раз после разговора с программистом пью таблетку и час отдыхаю, созерцаю потолок. Ну, каждый раз такое. Это правда. Ты потом покажешь мне, где чего, я тоже присоединюсь со всей поддержкой, возможно, и вообще с удовольствием тебе весь этот курс крови тебе залью туда. Без проблем, приглашаю и покажу. Ну, а так вот у меня в новостном канале там вся эта информация есть. И кто там присоединяется, не пишет оттуда иногда. Слушай, а ребята из вот новостной, кстати, канал столько времени занимает вот эта вот подготовка Telegram нашел, да, человека, который помогает это делать? Да, у меня есть люди, которые помогают сейчас, собирают новости для будущего вот этого vip 3 проекта, мы уже сейчас эти новости туда заносим выложим мы их или нет еще не знаю, но мы сейчас именно вот что делаем, мы оттачиваем мастерство именно э, нахождения новости. Например, если новость общедоступная, если новость э, находится в открытом доступе, то она уже отражена в головах людей. И она чаще всего в процентах, вот э, я вот вижу, что люди пишут, э, что новость уже не имеет той э, физической нагрузки на цену будущей потому что она уже включена. Но это так оно и есть. Это еще Доу Джонс сказал в том, что если новость общедоступна, то она будет сто процентов отображена в будущем движении в ценовом. Да, да так и есть. Вот. Но мы сейчас ищем новости и постараемся научиться находить новости, те, которые будут давать опережающее значение. Это те новости, которые будут помогать людям принимать решения в том, что делать на рынке. Вот, вот это мы сейчас учимся. И даже я это учусь, потому что я, например, достаточно просто взглянуть на ленту новостей, и я там сразу из десятка вижу, что либо это все фуфло, либо я вижу, что вот это вот действительно стоящее, что там включить. Я не говорю, что у меня сейчас в канале все это идет. Мы сейчас канал просто наполняем только для того, чтобы люди видели, что идет развитие всего этого хозяйства. Плюс есть новости, которые вот, например, я сегодня вытащил старую новость по поводу Индии. У меня в чате разгорелся э, спор с ребятами. Ты, может быть, его даже видел. По поводу Индии. Я э, уверяю э, все сообщество в том, что на сегодняшний день паровозом будет Индия. Я уверен в том, что э, движение рынка, будущее формирование экономики, будущее распределение экономик мира будет зависеть именно от Индии. И показываю это все. Я вот даже нахожу новости. Вот, кстати, сегодня нашел новость от 2021 года в том, что, например, в Индии, когда разрабатывали первую CBDC, она сделана на Хидере. И сейчас она уже запущена 1 ноября 2022 года, э, именно на Хидере. Но до этого была электронная рупия. Так вот, электронная рупия была сделана очень хитро. Она сделана таким образом, что если у человека есть просто кнопочный телефон, обыкновенный, без всяких доступов в интернет, что можно было просто переводить деньги и расплачиваться. И это было сделано для того, чтобы, например, крупные компании, кто занимается помощью бедным, они им раздавали телефон уже с предоплаченными деньгами. Потому ну, что да. в Индии в девятнадцатом году было принято решение, что Индия э, будет искоренять у себя не просто э, средний там класс становиться, чтобы он богатым, а именно избавляться от бедных, избавляться от бедных в том плане, чтобы включать их в социальные программы. И это настолько сильно повлияло на развитие Индии. Вот все думают, что вот Индии там очень много там бедных и все прочее. Да, там бедные есть. Но бедные они не то, что они э, не были, э, ну, скажем так, работы не давали, еще чего-то. Сейчас работа у них там дофига. Они не могут включиться, потому что их разогнать не могут. Там такое количество огромное народу, палками их там гонять надо, что они, в принципе, там и делают. И они стараются потихоньку включать социальные программы. Как только человек понимает, что он может быть, жить лучше, они начинают развиваться, и люди ну, как бы переходят из одной категории в другую. Раньше же тоже не учитывали у них касты, разделение по кастам в социальных программах. Сейчас они даже для каждой отдельной касты делают свои социальные программы. И это просто невероятное что-то. Так вот, по поводу кнопочных этих телефонов. Вот то, что сейчас сделано, биткоин, Lightning, вот эта вот сама система, она была в Индии первый раз попробована в 2019 году с электронной рупией. Да я недавно а где-то читал, что... что даже Бломберг спрогнозировал им один из лучших результатов 2022 года именно для Индии. Вот я о том и говорю, что Индия будет паровозом экономикой. И я считаю, что вот нужно ориентироваться на новости, которые идут именно из Индии. И, э, в силу своей там, возможности я э, хорошо знаю, как развивается Китай, как он развивался и как вот сейчас перетаскивают все это хозяйство в Индии. Я тоже об этом рассказывал, и не только у себя там в чате, и в некоторых стримах я это все рассказывал. И поэтому я говорю, люди, обращайте внимание на новости из Индии очень сильно обращайте, это будет провозом. Это к, к тому, как делаются новости и, и на что нужно обращать именно внимание. Всегда нужно находить вот это вот золотое зерно. Но у меня вот это не получается. Просто мне меня, меня одного на это все не хватает, поэтому я просто стараюсь фундаментал именно наш внутрисетевой заведи, заведи, Заведи, у тебя есть вот чат, это чат для общения, заведи именно новостной канал. Найди человека. У меня есть люди, которые могут тебе на первых парах помочь. И я уверен, что сейчас нас слушают люди, которые тоже захотят тебе помочь с новостями. Можно. У меня, минимум. у меня в основном фундаментал публикуется, у меня не хватает. Вот именно, надо это сделать, и это я тебе рекомендую сделать. И вот сейчас люди, которые нас слушают, они могут тебе помочь. Я уверен, сто процентов есть тот, кто с удовольствием согласится это сделать. Можно выбрать, можно как бы с ними э, начать общение именно вот в том плане, что давайте пробуем с новостей. Я, может, даже думаю, что если ты найдешь себе новостника хорошего и э, фундаментальщика, то в итоге и на проект его к себе возьмешь. Это возможно. Потому что то, что ты делаешь, я, ну, как бы я догадываюсь, что бота такого запилить очень сложно. Для очень этого сложно. Много, много всего, потому что новости mm -hmm. влияют на рынок. Тесла, посмотри вчерашнюю, как, как отработал Тесла <смех> вчера на новостях. Огрели всех. О, огрели всех. Тесла не, не видел я. Да. да, посмотри. Смотрите, люди, хотите помогать Гоше, обращайтесь к нему. Если хотите помочь ему развивать канал и развивать новостной канал, обращайтесь ему, пишите. А, хотите помогать ему в проекте, пишите, чем вы можете ему помочь. О, как красиво, слушай, я не видел. Прикольно. Да, увидел. Да, вот так да. вот они да, да. от имели всех, кто ждал новости по, по Тесли. Вот. И, причем ты знаешь, что этот сегодня господин Маск объявил? Он сказал, что в будущем Тесла будет самой богатой компанией в мире. вот Ну да, что от него понимаете? сейчас идет постоянно что-то. Что-то от него идет. Он там же ну, против правительства высказывается. У него постоянно сейчас какая-то вот такая. Непонятно. Я не знаю, это воспринимается как фат или как что, но от него постоянно что-то идет. Ну, сейчас он должен справиться. У него там судебное разбирательство. Вот он с судебным разбирательством закончит. И я думаю, что он начнет двигать не только Твиттер. Он же себе сейчас написал, что он мистер э, Твиттер. Так что а -а -а. он поменял Твиттер и поменял все названия. Мистер Твиттер. Прикольно. Да. Подписывайтесь на Гошу. Попросите Гошу делать новостной канал, чтобы у него был новостной канал, подписывайтесь ко мне на новостной канал и читайте новости. Это вот ну да, сейчас важно. да, особенно на мирового, мирового рынка очень важно сейчас новостной фонд читать, потому что мы коррелируем с ним там сумасшедшим образом. Все, что они теперь, там творят, те, Теперь, господа, кто у нас там сейчас в чате, нас слушает? 35 человек. Если есть желание задать вопросы Гошу или мне. У нас свободное общение, мы можем это делать э, по-человечески, ответим вам на все, что считаете нужным. За, посчитаем нужным, не отвечать, не будем отвечать, как обычно. Задавайте вопросы. К Индии. Apple может перенести четверть производства iPhone в Индию к 2025 году. Индия уже перенесла туда, там уже, уже заводы перенес, работают. Уже Они iPad уже туда. собирают. Мало того, э, могу тебе сказать так, что у них сейчас запущена линия... Они не успели это сделать. В двадцать втором году э, очки, эти умные очки, они хотели yeah. делать в Индии. Производство не запустили. Китайцы кое-что там сделали хитрое, такое, что вот в Индии пока не получилось. Но сейчас в 23-м году сделают. Ну, они вон тоже новости наращивают закупки нефти из России. У них там прям в 33 раза поднял, поднялся спрос. Но, естественно, соответственно промышленная часть у них развивается очень мощно. Мне в Индии довелось побывать на производстве, которое занимает производство лекарств. И я знаю, как они это делают. Я знаю, как они делают расходный материал, который поставляет Россия. Я был на этих производствах, смотрел, мы там ездили специально. Поработать так довелось туда съездить. Поэтому я знаю, что индийцы, господа, очень серьезные, это не Китай. Это Нет, они предприимчивые очень, вообще народ предприимчивый, Okay, well. Ну да, они очень они разгоняются очень долго. Это, это не Китай, они разгоняются очень долго. Но если Индия взялась делать, она будет это делать. До конца индийцы люди очень серьезные в этом плане, в производстве. И я думаю, что сейчас, если туда все действительно перетащат производство, мы увидим нового драйвера мы его увидим. Китай, конечно, будет зубами скрипеть, он будет делать все, чтобы этого не получилось, но помимо Индии, намекаю, еще смотрите на Вьетнам. Смотрите на Вьетнам, потому что в Вьетнаме сейчас происходят супер невероятные события э, такого плана, что даже Америка сейчас в настоящее время э, запустила огромную команду менеджеров во Вьетнаме для того, чтобы договариваться Поставки экспорт из Вьетнама в Америку, вплоть до того, что ты в курсе, что э, уже есть готовые контракты и открыто несколько э, дилерских и сервисных центров по электромобилям из Вьетнама в Америке. Mm, молодцы я не, это не знал. Вот это вот как бы такая новость, что Вьетнам теперь экспортер электроавтомобилей для Америки. Причем класс у них, класс Б, класс С, это уже как стандартно, но уже и класс А у них есть. Молодцы. Что сказать? Люди, задавайте вопросы, давайте общаться. У нас время остается мало, мы еще минут двадцать пообщаемся и отключимся. Давайте общаться. А вот в чате пишет вопрос. Здравствуйте, мс. Я читал этот вопрос, э -э, я на него потом отвечу. Долгий какой-то, да, много, много читать. Да, и, я по последнюю, я просто сразу несколько вопросов задал. <свечес <channels> <свечес> <свечес> ну, какое удобно такое ответить. Давайте. Да я на любой отвечу, какой вас больше всего интересует? По поводу Фома, я вам уже сказал, Фома это жадность. Гасите жадность, и у вас не будет Фома. Усмиряйте собственную жадность. Берите от рынка то, что он уже дал, а не рассчитывайте на то, что он может еще дать. Ну то есть тейк профит. Ну это уже другой вопрос. А, Если хотел... вы трейдер, и вы точно рассчитали сделку и параметры сделки, то тогда этот вопрос не некорректен, он не в чат. Согласитесь. Если вы точно знаете движение рынка, если вы определили границы и параметры сделки, то вы стоите в условиях параметра сделки. Тогда вам ответ в чат не нужен. Если вы задаете вопрос по поводу Фома, я ответил на него. Спасибо. Вопрос еще был к тому же по поводу вашего канала и чата, да, то, что я был удален, я даже не понял, по какой причине. То есть Я там... я, я объясню, по какой причине. У меня в чате очень много народа. Те, которые приходят для, туда только для того, чтобы почитать, что там пишут, но сами не участвуют ни в разговорах, не участвуют ни в чем. Те люди, которые у меня не участвуют ни в чем, я сейчас удаляю, потому что мне нужны люди, чтобы те, которые пришли туда, не для того, чтобы слушать и посмотреть. Участвовать надо. Вы не участвовали. Я могу вас вернуть, если вы будете участвовать. Да, спасибо. спасибо. Вот, в личку вам писал года пол назад, там, с Кептодедом. Еще хотел задать вопрос. Этот вопрос я отвечать категорически не буду. Да. Больше мне этот вопрос никто никогда не задавайте. Угу. И этого человека мне не упоминайте никогда. Понял. Хорошо. Хорошо. Единственное, хочу сказать, что я благодаря тем лицам, которых тоже уже не смотрю или не упоминать никогда, я вас нашел, мне вы нравитесь, вы офигенную экспертизу делаете, на мой взгляд, как и... Гоша. Вот. Им спасибо за это, чтобы вы нас познакомили, вас познакомили, <с> точнее, они вас познакомили, <с> мы вас нашли, вот, и чтобы таких было побольше людей, ну, вот и все. Мы стараемся. Да, рынок просто переполнен инфо-цыганами, и вот. У нас, нет, у нас нет на рынке инфо-цыган. Не, не, не употребляйте вы это э, слово. У нас есть люди, которые пришли на этот рынок для того, кому что-то дать. Кто-то пришел на этот рынок, кого что-то взять. Если вы разделите муха от котлет, то вы точно определите, куда вам не стоит заходить и куда стоит. Если вы это видите, что там человек только для того, чтобы взять, не ходите туда и все. И тем будет закрыта. Ну, спасибо я на, сам, я на самом деле очень против того, чтобы э, слушать кого-то только для того, чтобы принять решение. По чужим советам не живите, ни по чьим. Меня не слушайте, никого не слушайте. Слушайте свою собственную голову. Слушайте только то, что вы сами знаете. Не знаете, научитесь, учитесь. Книг миллион, берите книги. Вы были уже у меня в чате вы же знаете, сколько у меня там книг, вы знаете, сколько у меня там обучалок, вы знаете, сколько я каждый день а, пытаюсь чего-нибудь рассказать, показать и а, заставить, чтобы люди начали это все использовать. Вы же это видите и видели это все до того, как я вас удалил. Вы же это видели. Да, я, не, не, я много лет нетворкингом занимаюсь, я понимаю, о чем вы говорите. Поэтому, да. Слушай, ты сейчас сказал, не слушать других. Помнишь историю, ты рассказывал? Не буду называть имен. Ты, по рассказывал, да, МС, Когда ребята там квартиру купили, слушая ютубера. Вернее, не купили, а продали. Два, ну, вот смотри, у меня история, да? были два друга. Типом, я рассказывал, рассказывал эту историю. У меня был два да. друга. Они Вообще обратились уже. ко мне еще на, на, это, до восемнадцатого года, там или в, на, в начале восемнадцатого, или в конце уже восемнадцатого, уже точно не помню. Ты криптой занимаешься? Я говорю, занимаюсь. Перспективное дело, я говорю, вообще круто. Заходите. Пропали. Потом появляются уже вот в, в начале 19-го, в середине 19 -го. Один квартиру там просадил. Вернее, в, это обманываю. В двадцать первом году. В 21-м нападении вот этим апрельским. Я, я помню, что это прямо перед майскими праздниками было, звонит один вплоть до того, что женой расходится квартиру продал, вложил деньги в эту крипту а, все, рынок весь упал тоже послушал он одного ютубера все, поймать его за бороду потаскать бы обалдеть, ну ладно ютубер-то хорошо ради бога там он может вещать что угодно там как угодно меня ребята просто удивили, это, конечно, первое правило, принимать самостоятельное решение в первую очередь. Ни в коем случае никого не слушать. Ни в коем случае. Это большая очень ошибка, потому что я на эту ошибку попадался тоже. Более того, даже не буду стесняться это сказать, даже покупал приватные каналы, когда только начинал э, эту всю историю. И в конечном итоге это заканчивалось очень печально. Вот. То есть ни в коем случае этого не делать. Пока сами не научитесь, бесполезно. Никто не поможет. Искать где-то по знакомым какого-то супер трейдера, который где-то там в управлении активами, ну, как бы, тоже такое себе дело. Можно, конечно, найти чему-то научиться, но, как правило, этот трейдер, этот трейдер профессионал, он работает не своими деньгами, а чужими, у него другая психология. Со своими деньгами работать и с чужими тоже разная психология. Поэтому не факт, что там получится чему-то сразу научиться, именно для инвестиций в собственных денег. Поэтому побольше знаний как можно больше и контроль, контроль, контроль психики. И кстати, почему еще один одна еще из причин, почему а, а, а, многие трейдеры автоматизируют свою торговлю, а потом не дают возможности. Вот МС сказал: я это подтверждаю, многократно искал возможность что-либо купить, хотя бы кусок кода какого-нибудь, посмотреть, как это делается хотя бы изнутри. Даже через Darknet. Практически нереально достать. Это связано с тем, что. Автоматизация собственной стратегии, как правило, исключает вот эту психологию. То есть ну, алгоритм не может нервничать, у него нет фома, жадности, страха, у него нет терпения или нетерпения, он просто следует определенным правилам. И это вот тоже одна из таких, один из таких ключевых моментов. Большинство трейдеров используют именно алгоритмы и настраивают их таким образом, ну, как правило, ненадолго все время курируя эти алгоритмы, так или иначе, но исключают вот... Вот, вот эти все вещи. Страх открытия, страх закрытия, преждевременное закрытие и так далее. Посмотрим, что у тебя будет. Я вообще очень даже заинтересован, чтобы тебя там посмотреть. Потому что мы-то тоже с этим сталкиваемся, с этими кодами. И каждый раз до хрипоты доходит общение, что берешь кусок кода, а он действительно реально, ну, с одной стороны, вроде как полезен, хороший, а иногда он не работает. Не-не, толку с нуля. Все, все с нуля, сразу могу сказать, с нуля. Это бесполезная история. Она не будет работать. То есть на каких-то фреймворках это не построить. Это просто берешь с нуля. Вот я сел, открыл вот эту табличку, открыл программу. Мне примерно программист объяснил, как для него готовить ТЗ. То есть, потому что я не понимал. Да я пишу одно, а он смотрит, он говорит, я не понимаю, что ты написал. Я говорю, ну по-русски же написано, там не на каком-то другом языке. Вот я не понимаю. И вот, то есть он меня учил, как ему лучше преподнести это в качестве технического задания. И вот так рождался, рождалась вот эта схема для того, чтобы он понимал, а, как научить работать алгоритм. То есть я ему пишу, он говорит, не вот так делать не будет. Я говорю, почему? Он так не умеет. Ну, то есть я не могу его этому научить. И ты мне напиши вот так. То есть события такое-то, такое-то, такое, -то, такое -то, потом событие такое-то, такое-то, такое-то. Если не это, if-if, то есть или или-или, или. Вот они таким языком. Мысли. Мне пришлось самому учиться, это уже длится ну, посмотри, давно. Посмотрел, да, у тебя там блок-схема, да, это серьезно. Давно уже этого происходит, потому что это, это сначала была притирка, как научиться, как, как показать, как, как рассказать. Я, и Причем самое интересное, то есть вот он сидит, мы в открытую сидели, еще был товарищ с нами там с канала, парень, к сожалению, он там куда-то пропал, но смысл в том, что вот мы сидим втроем там, в Реале в Москве, там открыли ноутбуки, и открываем сделку. То есть я сижу, о, есть сделка. Видим, рынок был еще достаточно волатильный. Значит, где-то, наверное, сентябрь, наверное, сентябрь, октябрь, вот примерно в это время. Прям при нем открываем сделку. Прям идет профит, Прям при нем. Я говорю, вот смотри, сделка открытая. Удерживаем сделку. Закрываем при нем. Показываем эту сделку. Вот только что, там, тысяча, полторы тысячи долларов тебе упало там за буквально там какие то там несколько часов. Просто вот, работает. Переносит на алгоритм не работает и начинаем разбираться почему то есть программистами очень интересно работать если у тебя есть ребята я бы с удовольствием с ними тоже пообщался что они могут что не могут что-то из этого может родиться а канал я тебе хочу сразу сказать MS, вот все что касается обучения это было сделано чисто так для людей потом естественно чтобы это не вылетело в трубу и чтобы люди к этому серьезно относились я тебе сделал в качестве платы ни в коем случае не рекламирую никакие курсы продажи не хочу этим заниматься поэтому бесплатно залью на твою платформу все что есть может как только откроешь, скажи, я закрою, это с удовольствием туда это отправлю. Пусть а Ну, задавайте вопросы, господа. Ну, куча вопросов, я понял, что перебивать уже некого. Ну, если да. нет вопросов, мы тогда закрываем общение. Или есть вопросы? Есть. Есть. Можно просто вопрос по поводу доллара. Вот, просто мы вот сейчас видим, да, то, что вот сейчас худо все в Америке, все прям очень страшно, то, что может быть у нас будет новый порядок мировой, есть ли риск того, то, что в доллар, может, нужно меньше уже денег, все-таки, может, больше в какой-нибудь юань, рупия даже, может быть, чуть-чуть, просто вот за доллар такой вот есть такой какой-то страх уже чуть-чуть, знаете, что что-то может пойти уже не так с ним, спасибо. Я не знаю, что вас так сильно напугало с долларом. Какого вы ждете армагеддона? Армагеддон по доллару ждут давно, но его пока <свят> не происходит и не будет происходить. У вас мешок дол... долларов. Рано или поздно дом, может или... что-то с ним будет или нет. <свят> <свят> что? В красный цвет его покрасят? Прекратите бояться. Меняйте все в рубли и не бойтесь. А, -а, -а вот рубль тогда. <свят> Рубль Что не будет в красном цвете. уже в красном цвете. Что с ним? Будет больше. Будет формат А4. Вы о чем спрашиваете? Я не понимаю. Хотите напугать нас долларом? Не надо нас пугать. Мы так боимся. Рубль будет падать? или как вообще? Это в техподдержку рубля. Туда звоните. Отскажут. Будет он расти? Будет он падать? Мы же не знаем. Мы не являемся участником печатания рубля. К сожалению. И ну, не да, разрешают. Да. Мы бы хотели, но не разрешают. Давай, давай заявление напишем. Может, дадут. Техподдержка. Техподдержка. Вдруг дадут. Педиция вот из 30, сколько человек нас тут? 32 человека. Хотим стать адептом рубля, да? Давайте заставим смс-ка и на биолину. Да, я боюсь, что нам потом шпильку приходит к одному месту, чтобы мы больше не звонили. Я читал, наоборот, мнение насчет доллара, что они сейчас его, наоборот, искусственно постараются сделать, им поинтереснее сделать так, чтобы он был немножко дешевле, а вот евро, наоборот, чтобы немножко дороже, чтобы производственная часть евро стала неконкурентной, у них была возможность выкупить все, что можно там в Европе. Вот это все, что в реальности в ближайшее время может произойти. А что касается Армагеддона доллара, пока нет. Те заявились на альтернативу, давно еще в криптокомнате, мы с СМСом там были, мы говорили о том, что наша, еще даже до того, как они это объявили, мы об этом говорили, что Брикс будет делать альтернативу. Сейчас я в последний раз читал новость, что, по-моему, Аргентина с Бразилией, что ли, хотят сделать тоже совместную какую-то валюту, то есть пытаются создать какие-то альтернативы. Но пока ничего нового никто не придумал, поэтому Маск не... сегодня сказал по поводу валюты, которую делают Аргентина и Бразилия, он сказал, что это самый лучший выход, чтобы избавиться от доллара, поэтому... Если э, с этой стороны прочитать его новости, послушать его но в новости, то он боится доллара. Ну, наверное, я не знаю, я не уверен, что... как, Ну да, как странно звучит, потому что если брать э, уровень БРИКС, это гораздо ну, как бы мощнее да, альтернатива. Но если туда потом со временем что-то присоединиться в виде шоу, то это, извините, еще больше. Чего бояться там двух этих экономик, не знаю. Ну, черт боится, наверное. Ну, черт ну, не черт. черт. Для меня, не знаю, я всегда, вот у меня ребята на канале там спрашивали, говорят, что ты... Говорю, для меня земля, недвижимость, золото, биткоин, на этом закончилось. Как бы для меня инвестиции вот выглядят вот так. И, есть так, еще правило, вопросы, вы... господа? А -а -а -а. Да? вот акции держите наши российские, кто-нибудь, нет? Конечно, держим, а иначе зачем мы здесь? Еще вопросы есть? Алексей пытается задать вопрос. Да, здравствуйте. здравствуйте. Первый вопрос. Есть проекты индийские, малокатные. Mm -hmm. Вы знаете, про какие я говорю, не один. Вопрос такой. Вы их сами нашли? Или по рекомендации кого-то? И второй вопрос. Как бы мы всегда в чате от вас ждем Информации в плане общей ситуации в мире, хотя мы ее знаем, видим, вы постоянно нам подкидываете, просто обычно это происходит в начале стрима, ну, зума, вот. можно подвести итог в плане, э, не панацея, я понимаю, но, типа, мы кверху, низу, э, туда-сюда и все такое, просто это вопрос от всех в чате, кто... Не, не на фьючак, а в Ходли. Пожалуйста, ответьте. Давайте я отвечу на один вопрос, а дальше вы остальное додумаете. По поводу проектов, и неважно, индийские проекты эти, или слуные проект. я сам перелопачиваю интернет, сам нахожу, и каждый проект, прежде чем выдавать самого себе, что я в него вхожу или не вхожу, я ищу, доказательство того, что мне это будет полезно в плане спекуляции. Если я на это могу зарабатывать, я захожу. Своими проектами я поделился с вами. Все, ответ закончен. Сам нахожу, сам ищу. Никто мне не подсказывает. Все, все понял. Спасибо. Еще вопросы был второй какой? какой второй ну по поводу подсказок я подсказок не даю вы это знаете это по поводу, подсказки а, до по коля что... вот до, до ручки мы не знаем что будет завтра мы не знаем этого о том что какие мои мысли по поводу рынка на ближайшее время я вам их уже говорил а, могу повториться что я жду от этого рынка а, Начиная с марта месяца, март-апрель, я считаю, что будет снижение рынка дальше происходить. Есть объективные, и субъективные причины, есть прямо влияющие причины на то, что будет на рынке происходить. Мы увидим спад. Самый серьезный спад, скорее всего, будет в июле месяце. Конец июня, начало июля. Вот там мы увидим, может быть, даже вот еще одно очередное дно. Вот все мои мысли. Я об этом уже говорил. По поводу того, как мы торгуем сейчас. Мы торгуем сейчас на Я внутри вот дня. Мне неинтересно сейчас надалеко ходить. Я вам уже говорил, что я свою часть сделок уже закрываю. Есть монеты, которые мне сейчас дали рост 100%. Я их сейчас закрываю, чтобы откупиться дешевле. Я это тоже вам написал уже давно. О том, что происходит в рынке, я вам пишу давно и говорю об этом давно. Вы не оставляете мне выбора, чтобы уходить на фьючер. А чё, чём, почему? Торгуете в течение дня? Прекрасная торговля, интрадей, почему нет? Очень удобно для ходла, биткоин, ну, как бы у меня лично. Я пока, биткоин, я пока биткоин, вот только торганул, единственное, что только откупить и продать, я его продал. Продал я его на прошлой неделе в четверг, я об этом написал тоже в чате. Слушай, я почему-то его держу. Не знаю, почему буду, я купал не, его. 19, будет, еще, будет, будет ли сейчас еще один отскок? Будет. Будет. У нас не закончен сетап. Сетап сейчас будет закончен. Тогда я окончательно из него выйду. И не буду уже на ну, фичах даже отторговывать. Я буду ждать, когда мы поедем вниз. Это только уже будет сделка, опять же, но в обратном направлении. Все. Только ради этого. Пока для меня лично не время покупать биткоин, пока не время покупать для меня лично эфир. Я знаю, что будут другие цены. Есть монеты, которые я сейчас знаю, что они упадут. И я уже говорил, насколько они упадут, а когда я их буду откупать. Ну да, мы еще не закрылись. От текущих я знаю, что некоторые монеты я сейчас вот сейчас продал. Я откуплю их 50%. Это минимум от текущей цены. Это сто 100%. Но на них я уже сто процентов заработал. Есть некоторые монеты, на которых я заработал уже процентов от текущего дня, когда биткоин был по 15 Вот Я это тоже показывал, рассказывал. Все, кто у меня в чате, это видели. Еще вопросы. В чате были как-то вроде еще какие-то, да? Что-то писали. Ну, если люди не хотят с нами общаться, если люди не, не желают то в таком случае мы на запись закрываем угу. а, вот. и а, увидимся в следующий раз, когда увидимся. Запись остановил. Всем спасибо. Спасибо.